Все та же мокрая брусчатка и тот же моросящий дождь. Ждем под навесом на площадке, зачем его не переждешь. Идет в любое время года, жизнь не отложишь на потом. И мы бежим по переходу под на двоих одним зонтом. В руке цветы, наверное, розы, а ты в коротком пальтеце. И то ли капли, то ли слезы на повернувшемся лице.